Соединяя науку с искусством, мы создаем по-настоящему безопасный мир. Наши технологии могли бы покорять космос, но мы оставили их стеречь дом. АЯКС. Охранная система эпохи, когда компьютеры уже умнее людей, но мы еще имеем над ними полную власть. Удобный стартер-кит можно профессионально установить за 15 минут, а дружелюбное управление с мобильного телефона позволит навсегда забыть об уродливых интерфейсах прошлого. Мощные компоненты и программные решения Ajax скрыты в изящных корпусах. Украшая дом, они делают его неприступным для любого вторжения. Мозг системы «Хаб» обеспечивает бесперебойную связь датчиков с внешним миром. Мощная сеть контролирует все устройства на нескольких этажах дома. Данные зашифрованы. Радиоканал защищен от глушения. Любое проникновение, попытка взлома, отключение света или связи немедленно поднимет тревогу. Но на собаку или грозу АЯКС внимания не обратит. Вы можете получать оповещение системы на свой смартфон или в один клик поручить наблюдение охранной фирме. Система прослужит без смены батарей до 7 лет. И все это время вы можете спокойно работать, спать, надолго уезжать. АЯКС. Искусство защищать.